Весь мир в большом телевизоре. Только до 5 декабря суперцены на телевизоры диагональю 60-65 дюймов. Плюс дополнительная честная скидка. В Бланке Делюкс есть что выбрать, есть что купить. Салон бытовой техники Бланка Делюкс. Улица Ленина, 64, телефон 68-12-12.